Привет всем. Меня зовут Зайцев Алексей. Сегодня очень серьезное видео о вредных советах, и я хочу посвятить людям нормальным людям, современным людям, сетевикам, которые вот, знаете, не хотят долго заморачиваться в этом бизнесе, и хотят быстро преуспеть. Ну просто я за то, чтобы люди как-то, и все быстро, вот, чтобы без прелюдий, как-то, знаете, так все как-то красиво. Очень прикольная штука – это не работать никогда. Вот с этими продуктовыми компаниями. Прикиньте, люди занимаются какими-то биодобавками. Косметикой. <смех>, Смех. Да, вот я и косметика, да. да я, я, я и добавки. Я нормальный человек, я сижу в интернете. Я могу людям разослать ссылку э, к посуды какой-нибудь, да? Моющими средствами чех. Ну, я даже не могу материться. То есть это, э, ну, просто продукты, которые я должен там носить с собой в сумке, чтобы людям, людям там на руку намазать, куда-нибудь еще там намазать, нанести. При них должен там эти демонстративно какие-то пить какие-то там гели, коктейли и так далее, людям рассказывать о том, как у меня в жизни все стало хорошо <laughs> с этими а, продуктами. Вот. И еще, еще хлеще, если заниматься страховками, все время людей рассказывать о том, как кто-то там сломался и у него там а, благодаря компании были офигенные начисления. Не занимайтесь вот такой фигней. Возьмите какую-нибудь компанию, которая простая. Криптовалюта, например. То есть какая-нибудь компания, в которой э, можно просто перегонять деньги. То есть вы перегоняете деньги, у вас в личном кабинете будут просто деньги, э, ваш спонсор получает за это деньги, вы привлекаете людей, из которых получаете просто деньги. Никаких товаров, никаких регистраций компаний. Вы можете работать абсолютно полностью дома в трусах. В трусах. Никаких регистраций, знаете, как порно без регистрации, да? То есть, все очень просто. Вы закидываете структуру в Германии, в Арабские Эмираты, в Польшу, в Украину, там, в Россию там, и так далее, в разные страны, просто потому что там не нужно сертифицировать продукт. Люди просто инвестируют деньги. Им будут начитаться какие-нибудь проценты и так далее. Но э, из таких компаний просто самое главное. Есть главное правило, сейчас в конце я вам расскажу. Выбирайте такие компании, с которыми вы можете за год вот прям быстро заработать. Заработал, пошел дальше. Заработал, пошел дальше. Из всем маркетинга как в сексе. Самое главное вовремя выйти. Вот из таких компаний нужно вовремя быстро выходить. Поэтому пробуйте и берите такую прям гадость-гадость.